Часто приходится слышать фразу «Ораторское искусство, конечно, нужно, но для него абсолютно нет времени». Время, конечно, хотелось бы, чтобы было. Для чего? Для того, чтобы выполнять упражнения на постановку голоса, постановку дыхания, для того, чтобы разбираться с тем, как правильно формулировать тексты, но даже если времени вроде как нет. Я веду ребенка в детский сад, возвращаю его из детского сада, я еду на работу, возвращаюсь с работы, утренняя пробежка, вечерняя прогулка с собакой – это все тоже время для тренировки ораторского искусства. По крайней мере, иду по лесу и в голове формулирую текст – каким был сегодняшний рабочий день. Образы, какие-то истории, картинки. И даже если я вслух не произношу этот текст, это уже тренировка, имеющая отношение к караторскому искусству.